Свисают ветви у березы. Будь таива, склонились ветви у березы над землей. А присмотреться она так всегда красива Как будто ветви вы так же над водой Легонько гладит ветерок свежие ветви Серёжками играет с молодой листвой. Что-то и солнце не так ясно утром светит Грустит береза, почему этой весной? Зачем печалишься весной, моя береза? Бетли планила, распустила над землей, Словно как будто плачешь и роняешь слезы, Как будто ивушка склонилась над водой. Зачем печалишься весной, моя береза? Ветви склонила, распустила над землею, Словно как будто плачешь и роняешь слезы Как будто ивушка склонилась над водой Не думаю, чтобы тебя кто-то обидел, Наверное, такая долюшка твоя. Быть может, я чего-то просто не увидел, Что показалась ты, как прежде, не своя. И несмотря на твои прожитые годы, Довольно выглядишь, березка молодое. Такая учесть и судьба ты от природы. Бетвис твои склонила грустно над землей. Зачем печалишься весной, моя береза? Бетвис склонила, распустила над землей.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 как будто ивушка склонилась над водой.